Автомобиль в современном мире является неотъемлемой частью в жизни человека, и с каждым днем автовладельцев становится больше. Именно для любителей своего авто я подготовил топ-5 крутых товаров с AliExpress. Обязательно досмотрите видео до конца и узнаете, как избежать проблем с запуском зимой. Как всегда, все ссылки на проверенных продавцов в описании. Поехали! На пятом месте мини-флешка для музыки. Она не занимает много места, как другие, и не будет торчать из разъема. Ее почти не видно и можно решить, что это просто заглушка. А 8 гигабайт хватит за глаза для вашей музыки. Идеально подойдет для любой магнитолы. На четвертом месте видеорегистратор. Редко уже увидишь автомобиль без него. Данный регистратор заслужил свое доверие как недорогой и отличный вариант с поддержкой записи Full HD. Есть небольшой дисплей. Слот для microSD-карты, микрофон, подсветка, удобное и легкое управление станет надежным гарантом ваших слов в спорной ситуации на дороге. На третьем месте держатель для телефона. Многие автомобилисты используют телефон в качестве навигатора, и чтобы иметь удобный доступ к нему, отлично подойдет данный держатель. Фиксируется надежной присоской. Имеет удобное крепление для телефона с возможностью поворота на 360 градусов. Но если вдруг вы считаете его большим, то можно купить маленький держатель в виде шарика с магнитами. У него очень удобный вариант фиксации. На телефон приклеивается небольшой кружочек, с помощью которого он будет надежно крепиться к держателю с возможностью поворота на 360 градусов. На втором месте автомобильное зарядное устройство. Как мы уже знаем, сейчас в автомобиле уже минимум – это видеорегистратор и телефон, требующий зарядки, а прикуриватель всего один. Как раз для выхода из сложившейся ситуации рекомендую купить этот адаптер. Он позволит вам без труда заряжать два девайса и оставит питание для видеорегистратора. Ну и на первом месте, как я и обещал, невероятно полезный девайс для вашего автомобиля – портативный стартер. Теперь вам не нужно возить громоздкие провода на случай, если подвел аккумулятор. Кроме того, не надо умолять кого-то остановиться, чтобы прикурить. У вас всегда под рукой будет небольшой спаситель. С помощью данного стартера вы без труда заведете автомобиль. Невероятно удобен в использовании. Справится любой автомобилист. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал и не забывайте палец вверх. Всем пока!